Аптечку брось, на <реклама> <с> Ты Аж ебаная вода кончилась. Нет, ты уже приземлившись, ее в въебало, поймал. Ну, понял, что. Поймал, так поймал. Я считаю, это не, нельзя осуждать. Все, поехали нахуй, полная концентрация Я попробую его затраить что ли, чисто по плану. Ну, давай. Все, стример неинтересный, да. Ну, ты думай, блядь. Сюда нахуй. Блядь Блядь Сюда, сука! все! Сюда, нахуй, мой мальчик, мой сладенький! Маяш ты, блядь, вкусняшка, нахуй! ха такое, блядь? шо нахуй! И все ушли, сука, блядь, как на зло, нахуй! Ой, блядь, красота! Красота, блядь! Похерив все руки, там ебаная уклонина. Ты, блядь, я прошел, алло, привет, я прошел. Прекрасно, согласен Лайк like. А вы на каком-то одном стриме что ли сидели с ним? Не, я лучше сдохну Уйти, блядь Нахуй ты стреляешь? Боже, как я разъебал Превращающая брызги в жертвы, в дым, бля, чё нахуй? а Прикольно что это такое? Ниндзюцу, блядь. Что это за ниндзюцу? Ой, мне 2000 опыта накапало. Бля, ты серьезно не увидел, как я его убил? победил, ебать. Что происходит, блядь? Я не помню. Сибито Пока блять. он Красавец Ля какой? Ля какой. Ну, Ебануться можно. Че, может, сразу воспоминания ебанем? И че, и куда мне идти? Блядь, интересно. Сколько у меня попла? Один! <свят> Заебалок <свят> Ну, уверенно, я один, А чё Пойдем, короче, пофармим, блядь О, давай вот Что такое? Я не могу Прошел? Красава, я тоже прошел. О жирный лайк. Тихо-тихо-тихо. Ты че, здорово, малой, я вообще ничего не понимаю о ч ⁇ м Подожди, а тут что? Помочь куру следует Железному кодексу защитить куру. Ебать Я даже не знаю Следовать Железному Кодексу Я же защищал всегда его, давай защищу Ааа, Раз, два-три раза О, это мой вариант и кто О, чем мне делать? А ты еще здесь? X. The Shadow. Так, челик. Ты кто? Купить предметы. А, все, я у него купил, что ли, или что? А, нет, семечка, тыква, 2000. Ебать, да ну, мне сказали, то что здесь где-то место для фарма, я пошел по фарму, пожалуй. А где я, эм, блять, как ему найти?